Всем привет дорогие друзья, с наступающим вас ребята, с Новым Годом, хотел вас поздравить сегодня, сегодня 31 число у нас, сегодня к сожалению я на работе, сегодня работаю 31 на 1, ну ничего страшного, отмечу 1 числа, а вас кто отмечает сегодня 31, с наступающим Новым Годом, хочу пожелать что самое главное в нашей жизни, это конечно же здоровье, если будет здоровье, все остальное приложится, ну и денег, семейного благополучия как всегда, до скорой встречи, оставайтесь на этом канале, всем пока, с праздником!